Добрый день, дорогие друзья. Давно обещана тема, которую я хотел раскрыть еще в октябре, в октябре прошлого года, но все как-нибудь не удавалось нам записать. И сегодня мы приступаем к этому. Значит, тема пермакультура. Что такое пермакультура и зачем это нужно для калмыки? я постараюсь сейчас объяснить. Пермакультура – это от слова «перманентная», то есть непрерывная культура работы с землей. В условиях, когда нас бьет засуха, бьют насекомые, там, типа саранчи, наступает безводие, наступает бескормится, теряем и страдаем экономически и многие остаются без средств существования, поэтому это для нас, для Калмыкии, большая проблема. Что нужно для того, чтобы наши пастбища и наша пашня, наша территория, в общем-то, из них и состоит только, можно сказать, чтобы пашня и пастбища были всегда в хорошем состоянии, были продуктивны, и чтобы люди не знали проблем с засухой. Вот. Это возможно. И как это сделать сейчас поясню. Для того, чтобы произрастали корма, растения на нашей территории, существуют вообще три лимитирующих фактора. Это влага, тепло и плодородие почвы. Ну, с теплом у нас проблем нету, поскольку в сезон весна, лето, осень тепла хватает. Бывает, бывает даже теплые зимы. А вот с двумя остальными факторами, с влагой и с плодородием, у нас большие проблемы. В основном у нас надежда на осадки, которые выпадают в течение года. И сезонность, к сожалению, не совсем равномерная, не совсем неравномерная. И в основном осадки выпадают весна и осень, ну и зимой снег. И вот я сейчас поясню, какие проблемы в связи с этим возникают. Да? Ну вот, например, мое хозяйство расположено на Ярменской возвышенности, и система выстроена таким образом природная, что выпадают осадки, даже если бывает очень много снега, этот снег буквально сходит за считанные дни, максимум там, недели, происходит таяние снега, Вода несется с бугров вниз во овраги и по, балке, по балкам очень большим и глубоким, и протяженностью э, очень длинным, вода уносится на десятки километров от того места, где произошло топтание этого снега. И э, влага, как, ее вроде бы много, но она уходит без бесследно. Только небольшая часть китает землю, накапливается в, в грунте, и это дает какую-то надежду на наше пастбище. Что касается плодородия, тоже здесь э, год за годом плодородие падает, происходит опустынивание в связи с э, высокой нагрузкой скота на пастбище, и пустыня уже сегодня приближается к колесте, причем довольно широким фронтом. Надежд на улучшение, в общем-то, не видно, поскольку никто не занимается э, этими вещами. Вот. Что предлагает система пермакультуры? Во-первых, с влагой. Задача пермакультуры – построить и, или изменить э, агроландшафт таким образом и применять такие, я бы сказал, нехитрые приемы, для того, чтобы влагу удерживать на каждом, на каждом уровне. Э, если даже происходит понижение местности, то на каждом уровне строятся определенные сооружения, типа вала-канав. Что такое вала-канава? Это канава с валом. Вал, как правило, в сторону понижения местности. Для того, чтобы вода, спускаясь вниз, попадала в канаву и распределялась по одному уровню на всей местности. Для того, чтобы построить такой агро-ландшафт, нужно, конечно, Нужна топосъемка, нужны хорошие инженеры для того, чтобы получить топосъемку местности, сделать план ландшафтных работ и уже строить. Возьму пример, скажем, на Евгенийской возвышенности. Есть бугры, у них верхняя часть практически горизонтальная. И вот в этой горизонтальной части строят простые накопители в форме чаш. То есть, если мы возьмем, на примеру, обыкновенную тарелку, то это вот простой накопитель, где на горизонтальной части бугра выкапываются вот такие чаши, они диаметром довольно большие, там до 3, до 30, 40, 50 метров, в зависимости от, от, того, от широты и протяженности горизонтальной части бугра. И вот в этой чаше накапливается талая вода, и она стоит очень долго, в течение там, двух месяцев, испаряется часть, часть впитывается в землю и образуется такой своеобразный лиманчик искусственный. Вот. Потом происходит некоторое понижение бугра и там уже строятся другие сооружения, о которых я просто ну, расскажу в дальнейшем. И вот, вот эта система влагоудержания делается для того, чтобы строить накопители влаги. Накопление влаги может происходить на поверхности земли, там, в виде прудов, прудов-накопителей, да, небольших, больших, в зависимости от того, сколько нам удается на одном уровне на, накапливать воды. Также бывают подземные хранилища, да, то есть понятно, что при, даже если вот такая простейшая чаша, то часть воды проникает в почву и накапливается уже внутри, внизу, в грунте. Это тоже хорошая для нас вещь, потому что э, с наступлением тепла эта влага испаряется, поднимается вверх и питает э, почву. Соответственно, произрастает хорошо растение и скот будет всегда с кормом. Дальше, вот по э, влагоудержанию. Да? Значит, строятся валоканалы, строятся габионы, допустим, если это овраги, то в оврагах строятся габионы. В дальнейшем, вот сейчас мы на слайдах покажем, что такое габионы, так, которые тоже позволяют вот такую террасность удержания влаги. с понижения местности выстраиваются такие террасы, ну, таких примеров в мире очень много, вы знаете, вот особенно в таких странах, там Вьетнам, Китай где в Японии, где в горах даже выстраиваются ярусные поля, на которых сеется рис. И потому что та вода, которая идет с гор, она очень, кроме того, что она создает хороший, хороший полив, она еще и содержит очень много полезных веществ для риса. И поэтому не зря в тех регионах вот такую террасность, террасные ландшафт создают для того, чтобы вода с уровня на уровень спускалась и происходил полив рисовых чеков. Люди, не имеющие землю, выстраивают такие сооружения просто фантастические. Если мы посмотрим террасы, вот мы кадры такие покажем, а мы живя в Калмыкии, в общем-то, практически на ровной местности, не задаемся вопросом, почему люди в Японии или в Вьетнаме могут в горах трудиться, да, перетаскивая корзинами земли на себе и выстраивать такие террасы для того, чтобы производить рис и питаться, и получать прибыль. А мы разбалованы на самом деле природы и не хотим приложить ни голову, ни свой труд для того, чтобы улучшить свое существование и улучшить существование для наших животных домашних, которые, в общем-то, дают нам прибыль. Вот, это что касается э, влаги, и для примера, да, если вот, допустим на определенной территории Калмыкии выпадает 300 миллиметров осадков в год, вроде бы эта цифра небольшая с одной стороны, а с другой стороны, если представить, что на квадратный метр э, земли выпадает 300 литров воды, э, в моем представлении это много. И если мы все 300 литров, ну не все, а, ну, потому что испарение неизбежно, ну скажем, если мы научимся сохранять 270 литров воды на каждом квадратном метре, то земля у нас хорошо пропитается, и влаги будет достаточно. И можно накопить очень много воды там в прудах, накопителях, поверхностно вот таких чашах, о которых я говорил, и прочее. Много всяких приемов и способов создания накопителей воды на поверхности земли. И поэтому это позволит нам эти 270 литров удержать на поверхности и в почве. Что даст нам, конечно, хорошую гарантию для того, чтобы иметь влагу. А есть влага, значит есть растение. Есть растения, значит есть жизнь и для животных, и для людей. Но для этого нужно трудиться. После того, как вы сейчас посмотрите кадры, вы убедитесь, конечно, что труд это не, как сказать, нелегкий, с одной стороны. Но с другой стороны, если ежедневно, ежегодно трудиться, то незаметно можно любую территорию превратить в хорошую территорию, на которой ты гарантированно имеешь урожай. Гарантированно имеешь хорошее пастбище и гарантированно имеешь достаток. Вроде бы все это звучит фантастично, вроде бы это не реально для Кавмыки, но я вам скажу, что вот по повышению влаги на территории и сохранению влаги на территории у нас есть исторические объекты, которые говорят о том, что наши предки еще там 100, как минимум 150 лет назад занимались пермакультурой, хотя в, вы увидите в YouTube, набрав слово «пермакультура» ролики, в которых объясняется, что само движение пермакультуры возникло в 70-х годах прошлого века и чрезвычайно развилось практически по всему миру. Но оказывается, что наши предки, вот, калмыки, занимались этим и 150 лет назад, даже еще раньше. Но я думаю, что история человечества скажет нам, если более внимательно и подробно рассмотреть, то я думаю, что есть пермакультурные объекты более ранние, может быть, даже тысячелетние. И поэтому здесь неудивительно, после того, как я нашел в Калмыкии два таких объекта, и с одним из них меня познакомил когда-то мой дядя по матери Владимир Горяевич Манжиев. И когда мне было 12 лет, он предложил мне съездить в одно местечко в 15 километрах от Кичиньев. Я согласился, мы поехали и приехали в какой-то просто огромный сад. Он огромный и в моем представлении сегодня, а тогда для мальчишки тем более. То есть это сад э, размерами 700 метров на километр, 70 гектаров. И мы приехали буквально в, такой, в райский сад, в благоухающую местность, которая летом была э, просто вся в зелени, вся в родниках, вся в каналах. И... Э, вот там влаги было предостаточно. Как это было создано? Дядя мне сказал, что э, когда ты вырастешь, когда ты вырастешь и станешь ученым человеком, э, образованным, и наверняка тебе это пригодится. Что, он сказал, что мы выросли, к сожалению, не получив должного образования, ввиду всяких катастроф, будем говорить, социальных в Калмыки, начиная с... Э, революции. И им это не удалось, но он говорит, пришло время, когда вы получите хорошее образование, я думаю, что это тебе пригодится в жизни, это к тебе придет обязательно. И он оказался прав, Потому что когда я смотрел культурные объекты в ютюбе, много пересмотрел роликов, и вдруг меня осенила мысль, что все те работы, которые характерны для первокультуры, я их видел вживую. И не мог вспомнить, а потом, когда более тщательно стал вникать в эти вещи, то я вдруг вспомнил, что, да, дядя меня возил на, на такой объект, живой, который находится в Калмыкии, недалеко от Каченер. И э, я сразу сразу же, это было в прошлом году, как раз во время засухи, в июле месяце, э, я со своими э, помощниками и компаньонами бросился туда, выехали, сделали видеосъемку, и люди увидели со мной вместе э, тот объект, о котором я им по пути рассказывал. Это, конечно, была фантастика. Вот, мы приехали в самую такую жару, в самый пик, наверное, прошлогодней жары, и увидели вот такую благоупающую местность, где, несмотря на то, что сад заброшен, уже много лет, но тем не менее, та система пермокультуры, которая там была создана нашими предками, работает и работает великолепно. Значит, в чем она заключается, мы расскажем дальше, и что мы увидели там, это тоже будет видно в кадрах, когда грушевые аллеи, груши, которым ну, не менее 150 лет, э, стоят, плодоносят э, и э, очень величественные, в обхвате, вот буквально моего обхвата, чуть больше даже, и очень высокие, может быть, метров под 8-9. Когда мы приехали, там белый налив уже поспевал, и мы наелись яблок там, и очень вкусные. Без всяких вредителей, почему без вредителей, это тоже понятно, потому что природные процессы, они все регулируют. Вот к тем трем факторам влага, тепло и плодородие я бы еще добавил естественность или природность процесса. Да. Когда человек что-либо создает, машину там или животных совершенствует, да, то есть породу и ее, ее качество, продуктивность, выращивает какие-то растения на полях или в саду, то... Чем ближе он будет к природе, выстроить процесс естественным образом, тем выше будет результат экономический. Потому что лучше природы никто не может, к сожалению, создать процессы и проистекание этих процессов для того, чтобы действительно все было оптимально выстроено. В пермакультуре как раз вот эта естественность и природность вот ставится рогового угла. Что нужно для того, чтобы повысить плодородие? Для того, чтобы повысить плодородие, как раз вот нужно использовать то, как работает природа. Природа работает на самом деле просто. да, то есть Все растительные остатки перерабатываются в природе соответствующим животным миром. Подпочвенные, то есть это бактерии. Для того, чтобы вам представить, бактерии в... В одном квадратном сантиметре почвы до шести с половиной миллиардов штук. Это бактерии аэробные, которые работают с кислородом, и бактерии анаэробные, которые работают в отсутствии кислорода, то есть это расположенные в нижней части почвы. Они перерабатывают все растительные остатки, то есть стебли, листья, корни и так далее. И эти растительные остатки перерабатываются в удобрения. Вот. В азот, в калий, в фосфор. То есть то, чем питаются в дальнейшем другие растения другого поколения. Да? Кроме состава почвы, еще важна структура почвы. Да? И вот на все это влияет как раз растения. И начиная с высоких, средней высоты деревьев, кустарников, травы и прочего. И животные. Это... Вот, подземные, это бактерии, нематоды, то есть различные черви, членистоноги, грибки, клещи всякие. Да, вот, они все это перерабатывают там, в почве и на поверхности почвы. Вот Говоря о плодородии почвы, я хотел бы сказать о том, что э, нужно, конечно, устраивать систему лесосада. По названию понятно, да? То есть нужно больше деревьев, больше кустарников, больше растительности, и причем располагать таким образом, чтобы это влияло на повышение влажности, на повышение плодородия, вот, чтобы соответствующие растения были подобраны таким образом, что э, они проникают в почву э, глубоко и разрыхляют ее, потому что вот рыхлость почвы – это один из показателей того, что плодородие будет всегда Нормально. Это проверяется легко, есть специальный такой щуп. Чем при прокалывании почвы, чем больше он уходит в глубину, тем значит, здоровее почва. И вы можете заметить, там, где человек не прикасается к земле, там вот как раз выхлопность очень высокая. А там, где человек начинает свою деятельность, либо с животными, либо с пашней, там возникают проблемы. Даже иногда щит не проникает там на 20-15 см. То есть земля уплотняется. И вот как раз растительный мир и животный мир, он служит повышению плодородия почвы. Это, конечно, ведет к тому, что наши пастбища и пашни будут богатыми. Лесосад создается таким образом, что он и несет функции ветрозащиты для того, чтобы не выносилась сильно влага, защитить, защищать ее нужно от ветра, для того, чтобы почва не промерзала, для того, чтобы задерживать снег, для, задерживать влагу для влагозадержания, вот для этого высаживаются деревья, кустарники, и тогда появляется животный мир, птицы, пчелы и все, все прочие, которые дополняют ту работу, которую должна делать природа. И, соответственно, животный мир работает и тоже обогащает э, окружающую среду. А мы уже пришли к тому, что у нас практически на территории не видно ласточек, не видно других птиц. Э, э, мир для нас замолкает в этом плане. Да? А нужно, чтобы он кипел, кишел э, всякой живностью. И чем больше всего этого будет на вашем участке, тем... Больше будут, лучше будут условия для производственной деятельности. И вот э, тот сад, о котором я начал рассказывать, э, этот сад э, выяснилось моей прабабушки. И вот дядя, который меня привез, он рассказал, что вот здесь жили, э, родилась его мама, то есть моя бабушка по матери, а сад принадлежал прабабушке. Э, звали ее Байчха, э, а мужа звали Кованхара. То есть это Каваева фамилия. Эта фамилия довольно известна, поскольку вот одна из представительниц, вот, сестра моей бабушки Каваева Немехарайна, известная политический общественный деятель Республики Калмыкия, была, и она же являлась супругой председателя Совета Народных комиссаров Республики Анджура Пебея, которые были репрессированы, Анджур Пельбеев был расстрелян. А тетя наша отсидела 18 лет в лагерях и сыт. Ну, посадала и вся семья моей прабабушки, и мой дедушка в том числе. Но ну, это другая история. Но, тем не менее, они сумели этот сад сохранить, а прабабушка получила его в качестве преданного от прапрадеда, моего по матери. И хочу сказать, это примерно лет 145-150 назад. Ну, я считаю так, что моей матери сегодня 85 лет, плюс 20 лет поколения бабушки, 20 лет поколения прабабушки и 20 лет поколения прапрадеда, который вот этот сад основал по моей информации. Вот как раз там выстроена вот та система, о которой я говорю, то есть высаженные по, по трем сторонам света, это запад, север и восток, очень высокие деревья высажены, это тополя в качестве ветрозащиты, выстроены потом втора, выстроен второй ярус деревьев, третий ярус и четвертый. И сделаны валоканалы. вот я покажу, скажем, один из спусков, вернее, понижения. вот. С южной стороны. Это не солнечная сторона. С бугра спуск такой, он довольно ровный. И поперек этого спуска, где-то на расстоянии, может быть, 20-25 метров, сделаны, выкопаны каналы. И эти каналы задерживают воду талую. Причем, почему каналы Потому что этот склон, он не солнечный, то есть все выстроено очень умно. Таяние снега происходит постепенно, в основном короткое дневное время солнечное, в ночь опять замерзает, то есть ранней весной происходит такое постепенное таяние и вода накапливается вот этих э, поперечно-параллельных э, каналах с валами и вода начинает проникать в нижние горизонты почвы. А внизу уже выгляниваются родники, причем они расположены практически на равном расстоянии, мы увидели там три родника на расстоянии кил... где-то метров метр 500 дальше не проехали, может быть и там дальше родники есть. И видно, что эти родники рукотворные, но тем не менее вот в июле прошлого года они были полны э, водой, и дальше из родников вода спускалась по каналам и происходил такой самополив сада. Причем сад, территория была разбита на огороды, сады, на питомники, где выращивались рассада, будем говорить, да? и они тоже были закрыты кустарниками для ветрозащиты, снегозадержания и так далее. То есть все выстроено очень грамотно, очень, все, все это соответствовало естественным процессам. Создался такой агроландшафт определенный, да? такой райский уголок, где все было благоухает даже вот в такой тяжелый год как 2020 я привожу этот пример для чего для того чтобы сказать и убедить вас в том что вот все по силе. человек если он имеет желание если он имеет правильное мышление и желание создать и улучшить свою землю и повысить повысить эффективность своего труда, то любой человек может справиться с такой задачей. На первый взгляд это кажется трудно, долго, но тем не менее и все это долго работает на протяжении, вот как я пример с садом привожу, 150 лет, поэтому и если наши предки создавали такие объекты, благодаря yeah. чему? только своим рукам, своей голове и животным. То есть это, ну, в основном, валы, которые использовались, лошади. В этом, я представляю, в строительстве вот этого объекта и не было же ни тракторов, ни механизмов, ни экскаваторов, ни бульдозеров. Поэтому э, все это делалось гораздо, в гораздо более трудных условиях, но, тем не менее, люди жили на перспективу, создавали вот такие красивые и полезные объекты, высокоэффективные, которые в разы улучшали эффективность затраченного труда, и продуктивность земли увеличилась. Ну, конечно, это давало результат, радовало хозяев и эстетикой местности, и продукции, которую получали на этой местности. И вот та, те каналы, о которых я говорил, они идут параллельно по мере понижения местности, и между ними видно, что земля очень ровная. То есть это были синокосы. Вода на каждом уровне накапливалась, уходила чуть ниже горизонт, а потом начинала испаряться и питала те травы, которые были там высажены наверняка. Да? Потому что я сам очень много высеваю кормовых трав, занимаюсь этим почти 20 лет. И понимаю, я по виду этого ландшафта понял, что здесь были синокусы. И кроме этого дядя мне рассказал, что было там жилье, жилье для хозяев, жилье для прислуги, были животные. Лошади, овцы, коровы, и хозяйство было такое, немаленькое по тем временам, и все это позволяло большому семейству существовать э, безбедно. И э, он мне посоветовал, поскольку э, говорит, я мало понимаю в этом, и будучи маленьким, они уже были разогнаны э, по различным уголкам Калмыкии, беду того, что отца арестовали их, и он, все вынуждены были расселиться по родственникам. И как сказать, еще в детстве они это место покинули, и поэтому он говорит, я э, так смутно помню, как все это работало, а тем более сейчас понять, как это должно работать, я не могу. А вот мне посоветовал запомнить это место и сказал, что это мне действительно пригодится. Оно так и случилось, вот как далеко человек смотрел, думал и как беспокоился о том, как будут жить будущие поколения. Вот эта демонстрация наилучшая, хороший пример того, что каждый из нас должен задумываться о том, как обустраиваться нужно на своей земле и как учить будущее поколение для того, чтобы жить самодостаточно, достойно. И вот по вот этому саду, когда мне все здесь с при вспомнился, вспомнился этот сад, я был, конечно, рад тому, что есть в Калмыкии есть такой наглядный пример, объект пермакультуры. И второй объект э -э, существует, ну, о котором я тоже знал, потому что после окончания университета отец меня вывозил на Чоря-Хамур, есть такой бугор, прямо, э -э, можно сказать, э -э, ну, рядом с Киченером. И э -э, на этом бугре, когда-то стоял, э -э, Хамуре по-калунайски, э -э, стоял Чоря-Хуру знаменитый. Это двадцатые годы прошлого века. И вот там я вспомнил тоже, что я видел сооружение, но и вот отца спрашивал, он говорит, я не могу точно сказать, что это такое, но вот видно что-то хозяйственное. И я просто запомнил этот ответ, но это вот преследовало меня очень много лет, это порядка уже наверное, 40 лет, да? что же это такое было? Разные люди отвечали мне по-разному, в основном все говорили это фундаменты бывших зданий, сооружений Хурула, но почему-то они все были круглой формы, вот эти те, которые я продемонстрировал чаще, да. то есть на горизонтальной поверхности бугра были вот такие углубления. Они были глубиной до двух метров, может даже чуть больше, а шириной где-то там 10-15 метров. И местами они цепь, тянулись цепью или располагались в шахматном порядке, и я не мог понять, что это такое. А когда вот я начал изучать пермокультуру, я понял, что это просто накопители воды. Для хурульного комплекса, который, вот, согласно исторической справке, там проживало около 4 тысяч человек монахов, обслуживающего персонала и так далее. Очень много скота там было, и все это, конечно, требовало корма, поения и людям нужно была вода. И вот как раз эта вода накапливалась вот в таких местах. Дальше, когда шло понижение бугра, то из чаши, которая переполнялась водой, конечно, был выход. Но это был такой, даже сегодня эти желоба видны, то есть при внимательном рассмотрении я увидел, что есть такой желоб неглубокий, едва заметный от, от одной чаши к другой. Но эта чаша располагалась ниже уровня, уже на наклонной части. Это тоже разница там по высоте небольшая, может быть полметра. но а между ними вот как раз желоб располагался. И эта вода стекала. Дальше другой был желоб, еще одна чаша. И вот так веером расходилась вниз с увеличением, да, с расширением веера. И вода на каждом участке попадала в эти чаши. Но когда она с верхнего уровня, даже при перетоке, вот при, при, при перепаде полметра и расстоянии 5-7 метров, метров, то, конечно, это был все равно поток воды, и вот чтобы он не размывал следующую чашу, она была устроена вот так, то есть э, чаша в чашке, и э, волна ударялась в э, вот это возвышение внутри, а потом растекалась по кругу, то есть сбивался, сбивалась вот эта волна, которая позволяла не размывать вот эту чашу вторую, ниже уровня, дальше точно так же было устроено все, но когда уже наклон сильно круто э, понижаться, то уже это переходило в другие сооружения. Там уже балки, э, они специальным образом, вот мы заметили, на склоне э, вот этого хамура э, э, балки разглаивались, расстраивались, то есть поток воды э, распределялся. И, соответственно, вот это, уменьшались размывы, напор воды. И одна балка, которая начиналась после этих чаш, она переходила в несколько балок, там, скажем, четыре, восемь. И уже от каждой балки опять начинались чаши накопителей, потом подземные резервуары просто были выкопаны. И уже у ну, основания бугра происходило накопление влаги. Ее задержание уже окончательно и, и за, забивка в нижние горизонты. А там уже были пастбища и колодцы. И мы это сегодня видели, когда э, в прошлом году во время засухи у подножия бугра колодец буквально сверху переливался водой. Поэтому э, вот такие, казалось бы, фантастические объекты вот, на территории Калмыкии на самом деле, оказывается, были созданы давно, столетия назад, и они работали и приносили пользу своим хозяевам. Почему мы в 21 веке, имея хорошую техническую вооруженность, имея земельные ресурсы, не можем выстроить правильную работу? И вот меня это очень сильно удивляет, и... но тем не менее я считаю, что рано или поздно мы к этому приступим. И отдача нашей земли и состояние нашей земли ну, намного улучшится. И это скажется, конечно, на нашей жизни. Поэтому я считаю, что не надо бежать с этой территории куда-то в Москву, искать лучшую жизнь, потому что все можно обустроить на собственной территории и жить в достатке. А, к тем вот людям, а тем людям, которые уезжают в Москву, я бы коротко хотел бы сказать так, что вот эта миграция, она как бы не случайна. Потому что мигрируют обычно, как правило, люди, которые быстро соображают, быстро перестраиваются, и они меняют место жительства для того, чтобы продолжать жить хорошо. Не терять темпа, не терять времени, быстро принимают решения и выезжают. А остаются более слабые люди, более, так сказать, ну, инертные, долго принимающие решения, коллеглющиеся. А вот та часть, которая выехала, она начала обустраиваться в Москве, а завтра, э, я считаю, что они лишатся работы. И как только лишатся работы, у них начнутся проблемы. Проблемы с выплатой ипотеки, проблемы с содержанием жилья, содержанием там, автомобилей, семьи и всего прочего до да, имущества, и, и членов семьи, потому что люди привыкли к хорошему доставку. А как сейчас мы видим, тенденция такая, что занятость сокращается, рабочих мест все меньше, и средний класс вообще исчезает, он и не нужен становится, по мнению некоторых, будем говорить так, повелителей мира. И нужны просто богатые люди, и обслуживающий персонал а средняя часть она слишком привередлива она имеет собственное мнение э, имеет э, свои какие-то намерения не совпадающие с людьми которые правят поэтому э, эти люди лишаются сегодня достатка и я думаю что те люди которые вот может быть это вот как бы населения он был так и вызван чтобы вырвать лучших и э, разобраться с ними таким образом, чтобы они остались без существования. И вот тогда наступит момент, когда им нужно будет возвращаться на Родину, а Родина, к сожалению, не обустроена и неприглядно выглядит в любом отношении. Вот поэтому я считаю, что это большая проблема, и руководители и республики должны обращать на это внимание и работать таким образом, чтобы Условия существования и условия работы были в Калмыкии созданы так, как велит время, так, как нужно людям и нужно стараться это делать. Поэтому я считаю, что пермокультура для Калмыкии дает очень хороший шанс иметь хороший достаток в любое время независимо от, от внешних условий, да, то есть, в основном это погодные условия, и быть всегда в таком состоянии, что наша земля всегда будет увлажнена, плодородна и будет производить очень много продукции, и животноводческой, и растительной, и растеневодческой, с тем, чтобы мы имели всегда достаток. А как мы видим, именно вот продукция, производство продуктов питания сегодня востребовано и это приносит прибыль достаточно уверенно и, и достаточно высокую. Поэтому работать с землей надо правильно и я, мой призыв такой, занимайтесь землей, пашней, пастбищами для того, чтобы обустроить все правильно, грамотно и иметь хорошую эффективность. И я думаю, что мы должны тогда создать вот такую райскую местность, оазис в степи под названием Калмыкия. Вот касаясь животного мира, я бы еще хотел один момент подчеркнуть. Любой из вас после 2020 года может задать вопрос, а как быть саранчой. Ладно, засуху мы победим, да, а как победить саранчу? Ну и я скажу, что когда мы создадим вот такие райские фермы, то, я же говорю, наполнится наш животный мир, восстановится баланс такой здоровый, в котором не будет места вредителя. Да? То есть птицы появятся, а птицы это враги, саранчи. То есть они наоборот, и домашние птицы в том числе. Да? То есть можно спокойно, и домашние птицы, это индюки, они с удовольствием ее пожирают, и, а птицы дикие, то при большом их количестве, я думаю, что раньше нет шансов. А кроме того, при повышении плодородия там очень нужно заставить появиться. Вот различным грибкам они делают очень большую работу в почве. А в том числе есть такие грибки, которые поедают саранчу. И э, есть такая разработка российского ученого который, э, российского ученого, который не нашел отклика в родной стране, а китайцы его э, приняли, его назвали проект и создал вот как раз э, ту грибковую культуру, которая поедает саранчу. И сегодня они в Россию продают эту хлебковую культуру за большие деньги. И мы пытались, я в прошлом году предлагал нашему министерхозу, выяснилось, что они продают огромными партиями, да там тысячами тонн минимально для того, чтобы... Мы приобрели, конечно, нужны огромные деньги, а потом нужна еще э, культура работы с этим. А когда создается вот такая естественная, комплексная э, среда, то я думаю, что естественным образом это, эти грибки сами с собой появля, появятся там. Но даже если они сами собой не появятся, то можно их внести искусственно, для того, чтобы сбалансировать в э, целом. Ну, для этого нужны ученые я хотел бы сказать, что в этом году мы начинаем работы по пермокультуре и мы должны правильно построить агроландшафт то есть построить план местности и его преобразование вот. но я думаю, что преобразования не будут такого носить глобального характера, а все это должно быть как я уже сказал, близко к природе, к природному устройству но вот с, с возможностью э, задерживать влагу на различных уровнях. Это работы, э, будем говорить, не такого объема, но выстроить все это нужно грамотно. Поэтому мне нужна команда. Команда, во-первых, э, хорошего инженера, который может э, правильно нам рассчитать э, вот, э, выстраивание местности. И, соответствующих сооружений для распределения влаги на каждом уровне из-за из влагоудержания э и проникновения влаги в нижний горизонты. и э нужен хороший инженер э также нужных нужен хороший биолог который э вот всю биоту которую мы должны создать на этой территории о которой я уже э вот о биоте я подробно постарался рассказать э то есть это растительный и животный мир, и мне нужен специалист, который любит, знает и хочет сделать интересный объект, который принесет огромную пользу для калмыки. И э, у меня есть э, 3-4 человека, которые понимают вот, ценности этих пермакультурных объектов, разобрались в сути их, и вместе мы должны создать команду, которая сможет на любой территории Калмыкии сделать для любого фермера, для любого собственника, сделать вот такую пермокультурную сферу. И я не случайно сказал на всей территории, потому что есть опыт создания пермокультурных объектов везде, и в условиях пустыни. И Африки, и Монголии, там, и Китая, и любовь, и в условиях горных, как я уже говорил, примеры приводил И в условиях Европы, вот, там, в Австрии есть один крупный специалист да, В условиях Австралии есть там Джефф Лоттон, да, такой крупнейший специалист в пермакультуре Поэтому сегодня эта технология, она идет, распространяется по всему миру, да, находит применение и везде э, опыт только положительный. Там, где люди правильно думают, читают и напряженно работают, там имеют, выстраивают они хорошие условия для жизнедеятельности и для производственной деятельности. Поэтому э, я думаю, что мы должны построить, я же говорил, большую, большой райский... Большую райскую территорию под названием Калмыкия. Удачи нам всем. Все, кто заинтересовался, приходите, советуйте, советуйтесь, заряжайтесь и помогайте. И мы должны этот объект создавать. Большую надежду там на наше правительство я не питаю, поскольку поддержка таких объектов, конечно, на государственном уровне, она нужна. Но ввиду всяких политических соображений, я думаю, что э, ни копейки никто мне не даст. Я на это и не надеюсь, и никогда не надеялся. Поэтому будем создавать сами. Я думаю, что и мои предки тоже не надеялись. Потому что, зная историю вот, э, их, э, я могу сказать, что они тоже были всегда так вот недружественны с властью. Это не просто, конечно, но зато это почет и самоудовлетворение наивысшее. Еще раз всем удачи. Давайте работать. Работать так, чтобы нам взялось комфортно и уверенно в перспективе.